Здравствуйте Сегодня 27 апреля 2018 года Канал народовластия Программа плохие новости Я Вячеслав Мальцев У меня прямой эфир Значит Вот Хотелось бы Дед Мороз выходи Дед Мороз да Хотелось бы Начать с очень неприятного объявления. А пока это, так сказать, информация свежая. Вы меня слышите, видите? Напишите, как вы меня видите, как вы меня слышите. Мальцев снова один. Да нет, я не один. Я просто в камере где один. А так-то слава Богу нашего Полку прибыло как раз еще Еще стал больше людей у нас здесь Так, все хорошо Пишут, очень хорошо Привет, ты из Омска, привет Звук и картинка Нормально, очень хорошо Значит, вот Что произошло сегодня Сегодня одному из наших соратников Я не буду пока называть фамилию Потому что информации очень мало у нас Отказали в убежище, отказали прибалты. Представляете, какая прелесть. Причем отказали на том основании, что он представляет экстремистскую организацию «Артподготовка», которая ставит своей целью свержение законной власти. Представляете, прибалты, я честно назову, латыши. Представляете, латыши считают Путина Законной властью в России Его нельзя нифига трогать Это те латыши Которые сами через кровь Вышли из Советского Союза Вот они такое заявили Можете себе представить Сейчас человеку этому очень плохо Он, в общем-то Без сознания вызвали Скорую, вот я жду, будут Сейчас звонить, скажут Что там случилось, потому что Самые, самые серьезные подозрения то есть, вот такие дела. Поэтому я обращаюсь ко всем людям, которые хотят избавиться от Путина. Вы понимаете, что выхода нет. И никому нахрен никто не нужен из России. Вообще, когда говорят, что вас бросятся, помогать вам. Никто помогать нам, кроме нас самих, не будет. Никогда, запомните, никогда не будет. Поэтому, если вы сидите ровно на жопе, значит, вы просто просидите будущее ваших детей, внуков и так далее. Если вы, э, так скажем, попали под вот, государственную машину, Поверьте, нигде вы не спасетесь, если вы не украли миллиард. Обратите внимание, уворовывают миллиард, приезжают на Запад, просят убежище, им говорят, да, но они же, блядь, политические. А если у человека нет миллиарда, то он ни хера не политический. Он экстремист, террорист и все такое прочее. Вот такие дела. То есть совершенно немыслимая вещь. Поэтому я обращаюсь к нашим сторонникам, соратникам в Латвии. Надо поднимать шум. Понятно, что эти суки взяли денег просто у путинских. Тот, кто принимал такое решение. Понятно, что э, как бы это позиция <coughs> пропутинская. Представляете, пропутинская позиция на территории Латвии. И сейчас таких стран очень много, которые внешне, кажется, стоят вот так против Путина, но решения внутри по таким вопросам, по конкретным вопросам принимаются очень четко на стороне Путина они принимаются мы все помним что было с Голландией замечательная свободная Голландия да, решила выдать Долматова а потом он на, в камере оказался повешенным да? то есть Долматова который не был миллиардером который принимал участие в на, на Болотной и за это его Голландия выдала, представляете, за то, что он принимал участие на Болотной. Он погиб, молодой, хороший парень. И вот здесь тоже чуть не случилась беда, чуть тоже человек не погиб. Что получила Голландия взамен? Ну, понятно, что там принимали конкретные люди решения. Получила минус Боинг, битком набитый голландцами. Это такой ответ. Путинский был, ну ты бог есть И я всегда буду в... Об этом знать Потому что ну все, вот Далматов погиб Что получила Голландия? Голландия получила вот этот Боинг трупов, кстати Родственники судьи, которые принимал решение, там погибли И это не случайность Голландия получила Кучу геморроя Ну стоило Так вот Делать не знаю такой вот Пишут Так, вот такие дела Так что я прошу наших сторонников Латвии, их много Вмешайтесь в чатах Об этом пишите В газеты пусть Латвийские Напишут В общем-то Ну то есть все латышские так сказать, латвийскоязычные, да, СМИ, чтобы про это прописали, потому что это очень важно, вытащить людей на яркий свет, как тараканов, они очень не любят ни в какой стране представителей государства, которые чудят, они очень не любят, чтобы их под яркий свет вытаскивали, представляете, то есть, с одной стороны, человеку написали что нет оснований полагать, что ему в России что-то угрожает, да? представляете, Союз говорит, да там штраф вам угрожает, штраф угрожает, пожизненное заключение угрожает. И с другой стороны, вот вы же экстремисты, вас там путинский суд признал экстремистами, а значит вы экстремисты. Представляете, какой пиздец вообще, просто вообще... А если путинский суд и этих всех признал, блядь, отравителями э -э Скрипаля, ну, давайте тогда всю Англию передадим Путину, там, потому что они отравили, как считают путинские спецслужбы Скрипаля, да. А еще там они отравили э, Литвиненко, да. А, а, смотрите, что считают путинские, э, так сказать, суды и спецслужбы относительно всех других дел. Так Украину вообще нужно просто испепелить, если этой логикой руководствоваться, да. Уникально совершенно, я говорю, просто в шоке, просто в шоке от злости. Такие вот дела. И вот даже вот прям про новости не хочется говорить как-то это. Так, всем привет. Еле нашла трансляцию, рыскала по всему интернету. А что рыскать канал народовластия? Не, я понимаю, сейчас там начали банить, но через VPN надо выходить. Вот такие дела. Так что еще раз обращаюсь к тем нашим латвийским друзьям, к латышам, кто там живет, кто знает язык. Помогите в данном случае, выходите, мы все координаты дадим. Я думаю, что сейчас вот мы, может быть, и завтра выйдем, потому что а, нужно понимание ситуации, что там происходит. И также прошу, вот все деньги, которые будут на донаты зачислены, а, я передам, конечно, этому парню а, в помощь ему, чтобы он понимал, что его поддерживают, что люди хотят помогать что дядя слав привет youtube сегодня лагает жутко да уже многие сказали вот вячеслав на всем постсоветском пространстве действует одна и та же КГБшная шобла если бы это касалось одного постсоветского пространства это еще было терпимо но в, в голландии не постсоветское пространство так что очень очень у нас Мысли нехорошие, да? Картинка стала лучше. Вы что, камеру поменяли? Камера также. Только мы ее сегодня не протирали. У нас времени не было. Может, поэтому лучше. Может, не надо ее протирать. Да. Так, и вот. В Екатеринбурге запретили митинг 5 мая под лозунгом, возбужда... возбуждающим ненависть и вражду. А лозунг такой, он нам не царь. То есть, видите, такой лозунг возбуждает ненависть и вражду, потому что он нам же царь. Ну, вот видите, четко запрещает запрещать в Екатеринбурге, потому что он нам царь. Вот эта вот хренота на букву «П», на маленькую причем букву «П», он нам оказывается еще царь. Вот, вот оно чем. Мы думали, он воры жулик, козел драный, да? диктатор, а он, оказывается, еще и царь. Глава Волоколамского района просил мэра города э, месяц не согласовывать акции против Ядрова, но... Мэр оказался, в общем-то, более приличным человеком, согласовал пикеты, и, причем достаточно много. И, в общем-то, а Совет депутатов Волколамска назначил местный референдум по, по вопросу закрытия мусорного полигона. Представляете, то есть вообще удар по яйцам, я не могу представить, как может пройти в России референдум. В России все референдумы ⁇ это вообще как уголовно казуемое деяние. То, что у нас обозначено в статье Конституции, да. Что а, единственным источником власти является многонациональный народ и осуществляет свою власть непосредственно путем референдума или опосредованным путем выборов там, этих депутатов и так далее. Тут вот то есть непосредственное волеизъявление народа, непосредственная а, власть, да, она а, а, а, а Путину всячески останавливается, ну потому что людям может понравиться и тут вдруг раз вот на 17 июня референдум, интересно, я уверен, что они сломают зубы, они разобьются в лепешку, чтобы этого референдума не случилось, потому что для Путина это принципиально не дать народу возможность хоть мизерного референдума провести. Слава сегодня так четко, будто я протрезвел. Хорошо. Так, и в Нижегородской области научнохранилище нашли тела двух детей. Пока непонятная ситуация. Сигнал о задымлении. И приехали пожарные и нашли два неопознанных трупа меньше семи лет на, на вид. И вот констатируют, что и они, видно, там уже давно. То есть это останки, то есть это совпало задымление, так что нужно больше информации, но если бы это было, так сказать, новое хранилище можно было подумать, что они задохнулись, но может и в старых тоже газ есть, но в любом случае это плохая новость. Да, вот мне подсказывают, что мэрия разрешила Навальному провести митинг Там это шествие на Сахарова Но я так понимаю, что Навальный всех призывает на Тверскую И мы вместе с ним говорим, выходим на Тверскую Потому что, ну а что там, это Сахарова Нужно провести шествие там, где решил народ А не где решила мэрия, да? Давайте так и сделаем у вас есть еще шесть лет ныть на Путина. Ну прекратите. Какие вы интересные. Даже если вот у нас не будет и шести минут жизни, все равно Путин шесть лет не продержится. Ни одного шанса у него нет продержаться шесть лет. Мальцев, конечно, гений, но такая пустота в действиях. Интересно. А давай как вот он... Кирилл Романов. Кирилл Романов. Мы ждем от себя наполненности. Меня, кстати, сегодня... Очень сильно поругали в почте, я прочитал лично письмо по поводу троллей. Человек, который смотрит три года, грозится отписаться, если я буду продолжать. Ну, понятно, что он не отпишется, но очень сильно угрожает, что если я буду ругать троллей при такой аудитории и так далее. Нет, иногда надо отвечать. Может быть, я делаю это слишком часто, согласен. Так, и ФСБ задержали планирующих теракты в Москве членов спящей ячейки ИГИЛ. Блять, что такое спящая ячейка ИГИЛ? Есть проснувшиеся, спящие, засыпающие, бодрствующие. Как у них там это? Что значит спящая ячейка ИГИЛ? То есть те, которые ничего не делали, но потом, которых взяли, били, били, били, и они сказали, что собирались что-то сделать. Да? Ну, как Януарич, царица доказательств признаний, говорил, да? Ну, приблизительно то же самое, как в 1937 году. И ФСБ отчиталось об уничтожении боевиков в нескольких регионах. То есть, вот ликвидировано 26 человек. В их понимании э -э, ликвидированы террористы, да? а в нашем понимании убиты люди. И если они считают, что эти люди террористы, то их можно было задержать, предъявить обвинение, доказать это в суде. Но они всячески этого избегают Почему? Потому что доказывать нечего Потому что это выдумки Это фантазии КГБшные да? Вот я тут сижу целый террорист да? Они говорили, что мы готовили Там какие-то злодейства На 5 ноября Но 5 ноября прошло, чего же злодейства Не было? Среди задержанных Ни у кого не нашли ни оружия ничего, Ни взрывчатки Ничего не нашли, ни у кого Кого задержали в Москве а? Как такое может быть? Вот даже случайных людей ты будешь подряд задерживать, вот случайно, ты все равно что-нибудь найдешь, ножичек найдешь, там еще что-то. То есть люди сознательно шли пустые на акции протеста, сознательно шли, не брали никаких газовых баллончиков, ничего. То есть вот эти вот ФСБшные суки опять очередной раз убили ни в чем не повинных людей, потому что иных доказательств-то нет, кроме их слов. А их слова, ну, как я могу верить их словам, если они меня называют террористом? Наверное, у меня, слава богу, такого раздвоения личности нет. Давай про Корею. Про Корею поговорим сегодня. В корее все в порядке. В Корее как раз все в порядке. А у нас плохие новости. А там хорошие. Так что дойдем до Кореи. Вот лидер оппозиции Пашинян в Армении встретился. Ну, имеется в виду с президентом страны. Обсудили ситуацию. Ну, президент там, так сказать, номинальная фигура. А вот, вот у Саркисьяна был гражданство в Великобритании, они этот вопрос тоже обсуждали. Ну, а не гражданство, все-таки, а подданство. Вот я прочитал подданство, все-таки там. Ювеличество, поэтому, наверное, это называется все-таки правильнее подданство, а не гражданство, и требует Пашинян от правительства уйти в отставку, но я думаю, что это не только Пашинян требует, это здравый смысл требует, это армянский народ требует, и этого надо добиваться безусловно, и это а, как бы условие, которое не меняется. То есть здесь нет предмета торга, договора и так далее. То есть все расходятся нахер, а потом все начинается заново с чистого листа. А иначе какая-то революция. То есть иначе Путин протолкнет, он и так попробует протолкнуть туда всеми правдами и неправдами своих чертей, да И вот оппозиция Армении проведет митинг в Гюмри. Там, я напоминаю, военная база российская находится. И митинг, конечно, хотелось бы, чтобы был массовым. Чтобы военные видели, что им придется, если дадут им какой-то приказ, воевать с большим количеством мирных людей. Готовы они на это? Наверное, нет. Но им надо это продемонстрировать. «Смотрю, Мальцева из-за кошек». Тогда есть лучший вариант. Там же в Ютубе есть эти приколы с котами, например, там еще что-то. Вы прям рассуждаете, как купцы, помните, которые на балет ходили в XIX веке. И вот один и тот же балет. Они ходят и ходят. Их спрашивают, а что вы на один и тот же балет ходите? На что вы смотрите? Они говорят… А вдруг у нее она так прыгает, а вдруг у нее трико лопнет. Вот, ну, можно было бы этот вопрос решить более, так сказать, быстро, да, не ходить на балет там вот за углом дом терпимости. Но, видите, они такие эстеты были. Так вот и здесь можно кошку посмотреть как-то иначе. Вот, и тут Пашиняна уже, путинские тролли катают. Пашинян протестант со стажем. В 95-м исключен из ЕГУ за политдеятельность. В 99-м приговорен году заключения за клевету. В 2008-м после беспорядков объявлен в Росфорс. В 2009-м осужден на 7 лет. В 2011-м амнистия. Все, все что-то мутил. Думаю, понятия не имеет об экономике и обороне. И вот этот... А, агент ВВП, вот этот агент ВВП, ну тролль путинский. Да. А, то есть, об экономике имеют представление Шуваловы, которые там да собачек на самолет возят они же имеют представление об экономике, как украсть, они знают, да, то есть вот тот, кто крал, крал, крал, крал, он имеет представление об экономике, а тот, кто боролся с этим, он не имеет представления об экономике, но это парадоксальное совершенно мышление у этих людей, блин, вот даже а, с точки зрения троллячий, да, как-то надо отличить. лечить. Приколы с Мальцевым лучше, пишут. Да, какие тут приколы. И Песков рассказал о переговорах армянских чиновников в Москву. Да уж наслышаны, кто только не говорит о том, что пачками бегут, летят туда, в Москву, защитите, может, мы там как-то пролезем. Сейчас, представляете, огромное количество которое находится в низовухе они прочувствовали фишку можно благодаря путину пролезть на самый верх ну, если ты будешь незаметным да, там не самый главный коррупционер не самый главный урод там, в армении и так далее но ну, я имею в виду с точки зрения чиновничей да, и... Можно как. И вроде я там с народом вместе тоже там кровь мешками проливал. И путинские помогут, Газпромчик там поможет, и все остальные словечко замолвит. А и туда же бегут высшие, которые хотят тоже, чтобы удержаться. Эти хотят пролезть и удержаться. У них там внутри такой разброд и шатание. И есть еще, в общем-то, оппозиция, которая сейчас уже, по сути, власть, народ, который говорит, слышит, ну вас нахер всех, уходите. И они, конечно, не будут общаться с Путиным на эту тему. Они сами это решат. Потерпев крах на выборах, Вячеслав сби... сбавил с печь, стал скромнее и терпимее. Причем крах на выборах, о чем вообще? Я на выборы шел для того, чтобы получить телевизор и с экрана сказать то, что говорил. Для этого мне нужны выборы, я сразу вам про это говорил. Прекратите. Так что яндекс назвал попытки роскомнадзора заблокировать телеграм опасными то есть видите яндекс даже пропутинский абсолютно он, он не мог сказать что это охерели со всеми роскомнадзор взяли нас заблокировали за что он говорит что опасные попытки. Да, вот тут я вижу донаты, я потом их прочитаю. Еще раз напоминаю, что наш сторонник сейчас находится без сознания. В Латвии вызвали скорую. Там что с ним, мы пока не будем говорить, да. То есть, ну, в жизни его явная опасность угрожает. Ему отказали в убежище. Если кто-то не, не слышал еще перемотайте посмотрите с самого начала то есть те самые латыши отказали которые Собственно, сделали революцию и отделились от Советского Союза. И мы считаем, что они имели право и молодцы, и правильно сделали. Но почему-то нам эти вот люди отказывают в таком же праве разобраться с властью, со своей народу. То есть, армянам можно, русским нельзя, нихера, вот представляете. С Путиным причем, с таким гандоном. Так что вот все средства, которые мы сегодня соберем на донат, мы все пошлем нашему товарищу. Мы не будем пока объявлять его имя и фамилию по понятным причинам. Так вот, Яндекс с Роскомнадзором закусился. Очень хорошо, очень хорошо. Представляете, чтоб там прям свалка такая. Они там что-то делят, а нам это нормально. И Роскомнадзор объяснил коротковременную блокировку сетей а, техническим причинам. Говорит, ну блин, ошибились, там больше 20 уже миллионов заблокировали. Ну, фигня какая-то, случайность. ВКонтакте пообещал запустить голосовые звонки со сквозным шифрованием. И нам обещают... Что это значит, что никто, кроме вас и вашего собеседника, никогда не сможет получить содержимое разговора? Андрей Рогозов об этом говорит, вы в это верите? Вконтакте КГБшники отобрали у Дурова. Для чего? Для того, чтобы Использовать это в своих целях Основная масса сидящих за Репосты, 90% Это тех, кто имели Свои э, аккаунты Вконтакте Те, кто не имел, не сидят, обратите Внимание, да, все практически 100% имели, а 90 с лишним процентов это сидят За те репосты, которые Там сделали Вконтакте Не в Твиттере, не в Фейсбуке, Вконтакте Понимаете? То есть, это чистка ГБшная организация. Вот чистка ГБшная организация обещает нам, что никто вас не услышит и не увидит. Зачем обещать? Ну, там же есть Телеграм, где не услышат и не увидит. Ну, а проблема с Телеграм очень серьезная. Так Может быть, сюда как-то заманить, там, не получается заблокировать Телеграм. Так может заманить ВКонтакте. И вот Герман Клименко Это который советник президента По интернету он Такие перлы Выдают такое ощущение, что дремучий человек Откуда-то из жопы мира Абсолютно дремучий Такой, блядь, с посохом Пришел босиком и начинает рассказывать Он рассказывает, как вот в Афганистане Воевали, что американцы Ушли и наши ушли И вот в результате аль-кайда аль каида аль и так далее и терроризм И вот ну, то есть у него есть какие-то в голове а, связи, правда, но это разорванное мышление. Совершенно очевидно, что ему надо к психиатру. Это прям процентов Я вам как специалист в области судебной психиатрии говорю, вот если бы я прочитал такое объяснение человеку, допрашивал бы, я бы сразу решил, так, это, блядь, на стационарную экспертизу, надо, амбулаторная он уже не отделается. Вот. И а, что он пишет, это просто... Так. Аналогии всегда условны, но происходящая борьба в треугольнике РКН, Телеграм и Амазон как-то уж очень напоминает события конца 80-х. Борьба, борьба в Афганистане, душманы, коммунисты ему напоминают. У ну, него что с башкой? Ладно. У всех свое представление. у художник, он так видит. Читаем дальше. Все сами. Каждый внес свою лепту в сегодняшние события. РНК три года, вернее, этот, ну, РКН три года мямлил. Павел рос и развивался. Амазон поощряли, коллеги поощряли и помогали. Но я хотел обратить внимание на немного другой аспект ситуации. Мне кажется, Павел должен сейчас искать возможность «Любым путем проиграть с честью». Бля, представляете, какой дурак. Павел победил, вообще разорвал, взял вот за одно полужопие и за другое. Почему? Потому что руками Павла руководил информационный мир. Это вот как Георгий Победоносец, змеи колет, да? Это же не Георгий колет, посмотрите, куда уходит от его копия, да, он змеюку копием ты чтобы ей неповадно было, уходит в небо десница Господня, да, то есть десница того, кто неимоверно сильнее, неимоверно могущественнее и того, и другого, и змеи и Георгия, так и здесь. Павел Дуров Пропустил через себя, через телеграм энергию информационного мира, его силу. И тут вот этот придурок рассказывает о том, что оказывается телеграмм это Давид, а блядь, его вот эта сраная Эрефия это Голиаф. Да? И что вот сравнивает это? Да нифига. Он, он не понимает, что Телеграм уже давным-давно гораздо мощнее РФ и Информа. Телеграм в информационном мире ну не то, что там Давид с Голиафом это вообще несравненно то есть информа Телеграм она гораздо сильнее то есть она находится совсем в других порядках это абсолютно другие цифры чем информа РФ вот я представляю вы знаете это вот плохое сравнение плохое, действительно плохое но у меня другого просто нет потому что порядок все равно разный представляете вот паровой флот англичан пришел в крымскую компанию, пришел к Севастополю. И там Корнилов с Нахимовым на своих парусниках, да? И что они делают Нахимов с Корниловым? Вот почему они не выходят там на своих парусниках против пароходов, блядь, английских и французских, и не говорят, слышь, ребят, Найдите способ достойно проиграть. Они такого не делают, потому что они прекрасно понимают, что такое пароход и что такое парусник. Что шансов никаких, ни одного. Тем более Корнилов был участником первого пароходного боя, да, и победил Турка, тоже парового, да. Вот. И вот они топят свои корабли собственные и в Севастополе памятник стоит затопленным кораблям от беспомощности. Потому что все, флоту так вот, и здесь абсолютно, представляете, то есть там почему проиграли, да? Ну, потому что, когда умер государь Николай, и об этом сообщили о смерти Николая I подняли флаги. И вызвали парламентеров и сообщили, ваш государь умер. А туда еще, в Крым, две недели еще лошадью скакали, пока принесли эту вещь, а, э, весть. А по телеграфу уже англичанам сообщили. Все, это другой мир. Представляете, да другие технологии, другой мир, все другое. Вот так же и борьба телеграмма с со... РФ, это не борьба телеграмма. Это информационный мир, давит, и никуда они от него не денутся. И если они думают, что они напали на информационный мир, они сильно заблуждаются. Информационный мир их топит, давит, травит, Ничего, пока они его не примут. Я говорю, как вот в фильме «Лестница Якоба», помните, там, когда ему говорят, когда ты принимаешь будущее, они приходят к тебе в виде... Нет, когда ты его не принимаешь, они приходят к тебе в виде демонов. Как только ты его примешь, они приходят к тебе в виде ангелов. Вот так и здесь. То есть, эти суки, они же воры, жулики и козлы. Они не понимают, как нужно. Они не понимают, что этот мир можно поставить себе на службу, чтобы он крутил твое колесо, твои колеса. Они пытаются противостоять. Посмотрим. Их он... Говорит, что нашел, Дуров должен найти достойный способ проиграть. Слышь ты, придурок, нет такого способа, ни одного нет способа у Дурова проиграть. И возможности такой нет, ни одной, ни единой. Потому что будущее всегда побеждает прошлое. Зависло, висимо, а я тут распинаюсь. Это как, да, все, зависло. Оп, отвисло. Опять зависло. Вс ⁇ отвисло. Странное дело. У нас здесь мощнейший интернет, значит, как нас атакуют. лагает, зависли. Ну, это говорят YouTube. YouTube сегодня лагает. Жаль, если то, что я рассказывал, эти, зависло, эти минуты эфира не считаются. Так, ну что? Я думаю, что уже отвисло, потому что у меня горит зелененькая лампочка, которая говорит о том, что высокий поток. И я тогда продолжаю, продолжаю. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает пользоваться телеграммом, он об этом объявил, заявил и сказал, что блокировать мессенджер было не по-русски. Ну да, сейчас они вот этого придурочного возьмут. Кошка туда, оказывается, сидит. Придурочного возьмут и продемонстрируют, как его надо разрывать на части, которые там являются Роскомнадзора командиром, что никто не хотел. Это было его личное решение. Да, оно там э, немножко было, э, так сказать, соответствовало путинским законам, но он как-то вот неправильно поступил. То есть сейчас они должны кого-то наказать реально. А, да а, так вот кадыров сообщил о регистрации а, значит в телеграме а, вот этого слуцкого и стал первым его там читателем и так далее то есть вот представляете кадыров какой тут Сейчас завзятый блогер такой Слуцких всяких Туда лоббирует в Телеграм Но смешнее всего, конечно То есть Телеграм блокирует А Слуцкий и Кадыров То есть такие ярые представители Путинского режима Они хотят быть там Почему они хотят быть там? Потому что они хотят быть в будущем Это парадокс Путинский режим не хочет допустить будущего, но отдельно каждый находящийся в путинском режиме хочет прихода этого будущего. Представляете, вот что там в башках происходит у этих людей? Они принимают пакеты яровой, они не допускают того сего пятого, десятого, но все это хотят иметь для себя. Они хотят, чтобы у них был телеграмм, они хотят, чтобы они ездили за бугор, они хотят пользоваться санкционными продуктами, ездить на хороших машинах, все такое проще, чтобы дети их учились за бугром, они хотят хорошей медицины для себя, а для всех остальных они хотят вот этого говна. Ну не прокатывает такое, это мысли у них в башке, у них башка из-за этого разорвется. Человек не может так страдать, как страдают они. Вы будете прикалываться надо мной, но они действительно страдают. Вот На этом, в принципе, основана работа полиграфа. Когда человек врет, он испытывает страдания, Мозг перегревается, подает очень мощные электрические импульсы. И сразу видно, что этот человек козел, что он врет. А они врут сами себе. Представляете, что там в башке происходит? Там взрыв мозга. То есть, они хотят телеграмма. И при этом они поддерживают его блокировку, да? Они хотят э, жрать, я не знаю, там санкционные продукты, при этом поддерживают контрсанкции. Да это все херня, ничего они не поддерживают. Слава рассказывай. дальше все слышали про флот. Про какой флот? А я не про флот рассказываю, честное слово. Я про Телеграм, про Кадыру. <с> Школьники вот отметились очень хорошо. Старополе в Ленинградской области. И в этом старополе надо было фотку показать, но мы уж не успевали. Школьники пришли к депутату. Ну, поступили, может, и не очень хорошо, да, обманули, а может быть, хорошо поступили, потому что и у депутата взятки гладкие, как помните, там монашка, которую изнасиловали, она говорит, и, и греха нет, и удовольствие получила, так вот и депутат, у него просили деньги говорит, мы компьютер для школы купим, он выделил им Денег, а они поставили памятник Телеграмму в виде галки синяя галка И на ней две звездочки Вот я вижу это Одна звездочка, это неделя Победы Телеграмма на Рос, Над Роскомнадзором Депутат спросили, он сказал, что не нужно было Обманывать, я бы мог И, и им с, помог им С установкой памятника и так далее Фиг его знать, наехали бы на него ГБшники ничего бы он не помог, да? А тут, видите, все нормально. И понятно, что памятник это в ближайшее время снесут ГБшники, но каков посыл, да? Памятники для этого есть, чтобы оставлять память. Это будет память. Масса памятников, которые поставили, стоят вечные. Мы даже не знаем и не помним. А этот памятник отметится в веках. Все будут помнить памятник телеграмму. И когда будет свобода... Безусловно, он будет восстановлен и поставлен уже Эгигей, какой памятник. Потому что это памятник самоорганизации народа, это памятник будущему. Это памятник тому, что все-таки русский народ не рабы. Ну, не все рабы. Так вот, мне потому что тут люди такие кислые мины сделали, так они сегодня наш народ херососили. После всех вещей, что люди сидят на жопе ровно. А другие должны. Электричество сейчас отключится. А другие должны убиваться со страшной скоростью. Да. Опа. Электричество включилось. Ура. Матвиенко, значит, заявила, что роботы не смогут заменить парламентариев. А боссаться. Просто обоссаться. Вот я 13,5 лет был парламентарием. Вот были годы, когда половина всех документов Думы выходила из моего офиса. Понимаете, то есть там в Думе работало, был 35 депутатов, 104-105 работников, да, а вот мой маленький офис выпускал ровно половину документов. Я ни для кого не открою тайну, что большинство депутатов, как один мой оппонент, да, который, вот сколько я помню, он депутатов, два, что три созыва. Два созыва. За два созыва он один раз рассказал только о том, что нужно запретить пепси-колу, потому что от нее гвозди растворяются. Все. Больше ничего, понимаете, больше ничего. Не, ну я понимаю что был депутат такой парламента, правда, английского, Исаак Ньютон, который был в парламенте там лет 40, наверное, я уж не помню, погуглите, и единственный раз он поднял руку, и все сразу замолчали, потому что он никогда не выступал, и он попросил закрыть окно, потому что дует. Но, понимаете, Исаак Ньютон, он Исаак Ньютон, а не... А... Вот это вот шалупень, да, я покруче, конечно, сказал. Но и, конечно, депутаты никакие парламентарии не пишут законы. Это ложь. И Матвенко это знает. Знает лучше, чем кто бы то ни был. Ни один из депутатов этих так называемых сенаторов никаких законов не пишет. Основная масса законов. Пишутся в правительстве. В крайнем случае пишут структуры, которые что-то лоббируют, сами пишут и через них протискивают. Никто из этих уродов ничего не делает. Они писать-то не умеют в большинстве. своем. Ну Представьте, чтобы написать текст, а тем более закон, как, как профессионал в области законотворчества, я вам скажу, интеллект нужен минимальный. Вот у меня психолог был, и я спросил, вот сколько нужно интеллекта, чтобы написать такое постановление? Я прочитал, что 148 IQ меньше, блядь, ну не получается. 148, почти Эйнштейн. Можете себе представить, там Эйнштейн и э, 160, да, и Хокинг 160, да, вот чтобы написать закон над 148. Меньше не получается, блядь. Чтобы написать простой текст для... Газеты нормальные, не как пишут уроды, да, а нормальный текст для газеты, который хорошо читается, ну там, как Гашек писал и так далее, нужно 135, а у нас средний 95, да где же ты их наберешь таких? Понятно, что вот эти уроды сидят кивалки. Да, чтобы руки поднимать Кто-то пишет, кто-то приносит Им что-то объясняют Для этого аналитические записки пишут а они поднимают руки Ну что робот имеет интеллект Меньше, чем Матвиенко Даже современный Искусственный интеллект Имеет больше, чем у Матвиенко Количество IQ да? Он решит эти задачи элементарно Да Рассказы пока пишет слабо Робот, да, ну уже на, на соточку, да, IQ Как минимум, вот тот рассказ, который Написал искусственный интеллект, я читал Про лошадь, да, то есть Таким образом это развивается Естественно в будущем Та аксиомы, которые знали даже древние греки, даже древние египтяне, что люди не могут управлять людьми, она будет реализована в виде того, что э, будут программы, которые будут судить, которые будут с точки зрения законодательства работать, и так далее, и так далее. То есть они будут заменять парламентариев, поскольку. Матвиенко считает, что парламентарии пишут законы, я говорю, это чушь, парламентарии голосуют, а вот чтобы голосовать, тут нужны действительно люди, народ для этого нужен. Который может при помощи гаджетов Совершенно спокойно проголосовать Без всяких парламентариев Ибо все эти парламентарии Голосуют всегда против Того за что бы Проголосовал народ И за то за что бы народ Никогда не проголосовал Они обвиняют таких как я В популизме но в современном мире Это единственная и стратегия И тактика популизм да? А что плохого в этом То есть что нельзя отменить налоги? Александр Македонский главный, значит, популист. Он отменил налоги. Если вы помните, когда он обещал, что станет македонским царем, отменит налоги. Отменил. Что случилось? Македония, которая имела 500 талантов долгу, стала, так сказать, говоря нынешним языком, бюджет Македонии стал профицитным. То есть он закрыл долги все. И все у него был. Вы скажете, он сделал это благодаря войне. Он сделал это благодаря новым технологиям. В то время военным технологиям. Они были перспективные. Да? Тогда не было новых аграрных технологий. Не было каких-то других новых технологий. Электроники не было. Были военные технологии. Он сделал при помощи новых военных технологий. Ну да, может быть, это там сейчас и нехорошо смотрится, но сейчас есть другие технологии. И военные технологии сейчас – это каменный век. Поэтому роботы, конечно, заменят парламентариев, программы заменят судей и вас Какой-то будет установиться Более-менее правосудие да, Вот сегодня, вчера и несколько дней назад Я обратил внимание, что Твиттер, Фейсбук и другие как бы, Социальные сети Всячески там Переначивают И Демонстрируют на разных языках Не только на русском высказывание святого Августина Блаженного о том, что государство, лишенное правосудия, есть шайка разбойников. И я понимаю, что сейчас все абсолютно э, пришли к этому во всех странах, что если нет правосудия, э, то это шайка разбойников. Есть какое-то псевдоправосудие на Западе, да? Ну вот сейчас будем смотреть, какое оно это псевдоправосудие. В России вообще нет, там в азиатских странах тоже не везде и так далее. То есть большая часть человечества находится под властью шайки разбойников, если верить святому Августину, а у меня нет основания ему не верить. Как это изменить? Очень просто. Народовластие и информационный мир. Чтобы людей судили программы, чтобы законы предлагали программы определенные и так далее. И тогда люди могут на крайнем этапе проголосовать «за» или «против». И никогда эти люди не проголосуют за то, чтобы им включили какие-то бешеные налоги, чтобы они с голоду подыхали и так далее Они могут за что-то проголосовать, как вот швейцарцы, которые живут и кайфуют и говорят, а безусловный доход хотите 2000 э, с лишним там этих фр швейцарских франков А они говорят, ну давайте проголосуем, оказывается не хотят им деньги дают, а они не хотят, но это их право, это народ проголосовал, да? Так, Собянин рассказал о работе системы распознавания лиц в метро. То есть Собянин вот рассказывает, с одной стороны пытается напугать к пятому числу. Вы помните, они рассказывали перед пятым ноября, что у них в метро стоят там системы распознавания лиц. Сейчас они это повторяют. Собянин рассказывает, как поймали девять преступников за последние два месяца. С ее помощью обнаружили уже... Девять граждан, находящихся в розыске, ну тут он вот пишет про преступников, не просто про девять граждан, ну я так понимаю, вот запугивают таким образом, что эту систему к чемпионату мира создана Я вот вспоминаю еще тот э, Бывший министр внутренних дел Нургалиев Помните там рассказывал про 40 миллиардов Которые потрачены на установку камер Это еще хрен знает в каком лохматом году И там тоже была система распознавания лиц Куда интересно делались эти камеры Когда Бориса Немцова убивали Мальцев в программах бывают сбои. Конечно, бывают сбои в программах. А в людях сколько сбоев бывает, вы даже не представляете. Гораздо больше, чем в программах. Помните еще Швейка, когда судья... Судил и сошел с ума, и человека, который ставил силки на зайцев, приговорил к смертной казни, а предложил привести приговор в исполнение немедленно сторожу судейскому, ну, приставу по-нашему, на который тут же хотел повесить во дворе этого человека. Слава Богу, кто-то сообразил, что судья просто рехнулся, и человека спасли. Конечно, вы скажете, что это шутки. Гашика, но это правда, человеческий мозг слетает гораздо чаще, чем машина. Даже вот в том несовершенном виде, в котором есть, машина восстанавливается. Человеческий мозг не восстанавливается. Посмотрите на Путина. Разве он может вернуться к тому, с чего начал? Нет, он уже все, ему шлия под хвост попал, и он гонит вперед. Поэтому наша задача... Максимально обезопасить человечество. Максимально обезопасить человека. А это возможно только при технологиях. Поскольку люди не могут судить людей, люди не могут управлять людьми. Это основа каждой религии. Обратите внимание. Не судите, да не судимы будете. О чем говорит Спаситель? О новых технологиях он говорит. Я вам серьезно говорю. Да, И вот э, за 135 парковочных мест в башне Ока комплекса Москва-Сити Мэрия Москвы заплатила 1 миллиард рублей Представляете, какая прелесть Это 7,5 лимонов за место Кто больше? Представляете, какой там откат? 7,5 миллионов за место заплатила мэрия Москвы Это... Мэрия Москвы подчеркивает государственное учреждение, даже не муниципальный. Ладно бы это была префектура какая-то, и, и там это, муниципалитет, там народ что-то проголосовал, места эти купить и так далее. В пределах своей компетенции они самостоятельны с точки зрения финансов. Да, ну появились лишние деньги, решили, а почему бы нам места не купить? Ну, давайте купим. А это орган государственной власти. Вот такие вещи устраивает. А где тендер? Ну, Какие-то места? Может быть, рядом продали бы им за гораздо меньшие деньги. Может быть, даже поближе. Может быть, еще как-то. То есть, совершенно безальтернативно. 7,5 миллионов за место. Интересно, сколько реально они стоят и сколько положили в карман. Те же самые купили, кто строил все это дело. Вы же понимаете. Путин пообещал Лично оценить первый российский солнцемобиль. Блять, очень бы хотелось, чтобы он все первым испытывал. Все солнцемобили все самолеты, которые российские выпускают, особенно российские лекарства, чтобы он первым испытывал на себе, ну и многие другие вещи, да, очень бы хотелось. Я думаю, тогда нам точно не нужно было бы никакой революции, он так месяц позанимался бы естественно, испытанием и все, и, и был бы нормально. Особенно если бы он еще и вот испытывал на себе новые Продукты питания, которые там делает Буров Володинский дружок из этого, из пальмового масла, ну и многие другие вещи. Солнцемобиль. Для короля Солнца Солнцемобиль. Такой, блядь. Он же себя считает королем Солнца, как минимум. Ну, прошу новичок пусть испытает. Да, это было бы нехило. Количество потребляемого алкоголя в России сократилось на 40%. Прекрасно. Прекрасно, сократилось на 40%. Никаких цифр нет. Я могу вам рассказать цифры. Значит, потребление сейчас, вот пишут, что употребление алкоголя в стране снизилось до 10 литров. Это официально. Их на самом деле 12,8, если посмотреть по чеснухе. Ну, предположим, возьмем их 10 литров. Скратилось на 40%. Да? В советский период при Брежневе это 5 литров на человека. При Горбачеве 4 литра страшные 90-е литров. При Путине было 30. То есть, сократилось, конечно, не на... А... Ну, они там рисовали 18 литров, но там не было никогда. 18 там было за 30. Почему? Потому что из 6 бутылок осетинской водки только одна была с акцизной маркой, ее учитывали. Весь спирт, который производили братья Ротенберги, а сейчас тоже, кстати, то же самое, который в Бутылка, вот не замерзайка для очистки стекол и жидкость для розжига костров из двух заводов. Один из них, не изменяет память в Питере под Питером в Ленинградской области, а другой в этом Господи. В Нижнем Тагиле, да? Или там где-то рядом? Я могу ошибаться, погуглите, посмотрите. Вот Там выпускается такое количество э, жидкости для розжига костров, сделанной из спирта, что, чтобы ее потребить для костров, нужно, чтобы, как у зарастрицев 5 миллионов костров горело не потухая, только из этой жидкости Представляете То есть это уже подавным-давно Подсчитали специалисты А она вообще не учитывалась тогда вообще То есть ее как будто и нет Так вот К чему я все это клоню Я не знаю, учитывают ли они Боярышник и все остальное прочее Но меня это не волнует Возьмем даже то, что учитывают 10 литров это запредельная величина это запредельная величина, уже такая. Кроме всего прочего, в России, в Советском Союзе никогда столько не пили. То есть, что бы он ни говорил, снижается. Почему снижается? Ну, потому что люди, во-первых, вымирают, во-вторых, становится больше мусульман, которые не пьют. Благодаря этому только, понимаете? Только благодаря мусульманской религии, которая это зло запрещает. Только благодаря этому снижается. Если вы посмотрите, то... Страшная дуга там куда-то заоблачно и потом чуть-чуть вниз. Относительно даже советского периода. Поэтому, ну, чем они хвалятся? Это их заслуга, что ли? Количество эффективных рабочих мест выросло впервые за два года, какие-то эффективные рабочие места они создают, что-то выдумывают, такая жесть вообще, то есть весь мир идет семимильными шагами в информационную эпоху, эти занимаются какой-то херней, прям самой натуральной. Вот пишет, да, самогон делать больше сталь. Самогон очень много делают, безусловно, но видите, как самогон в арене пытаются запретить во многих областях. Это административно наказуемое деяние, плюс еще сейчас вот федеральные законы приняли, а раньше были только местные. да. И кроме всего прочего еще и дорого все-таки стоит. То, еще делают самогон. Ну, пшеница, хлеб, там все, все стоит дорого. А не замерзайка, которую продают там в Ротенберге, она стоит все-таки дешево. Вот мне пишут, что мусульмане зато наркоту употребляют. Но ну, я, насколько знаю, наркота тоже у них не, не приветствуется в религии. Поэтому наркоту все употребляют, не только мусульмане. Весь мир в какой-то, в большей или меньшей степени употребляет наркотики. Поэтому наркотики – это особая тема. Мы про нее тоже будем говорить. Когда возьмем власть, мы тоже будем бороться с наркотиками, но несколько иным способом, путем легализации. Вот кот пришел и меня что-то пытается пуля остановить. по лапой бьет, подошел, лапы бьет, что-то пытается мне объяснить. Я что-то не понимаю, он под меня копает, под меня роет. Он подошел, роет прям не дуром. Видите, покажись людям. Ты что, копаешь-то? Что-то копает. Что там? Что-то там нашел. Ну, беги. Обычно я, когда веду передачу, со мной кошка рядом. Сидит. Вот ой, она вот. Вот она. С другой стороны. Я ее и не заметил. Она так пригревается и меня греет. А это никогда не приходит. Редко, вернее. Тут, видите, пришел, что-то копать под меня начал. А, да. Госпошлины снизит вдвое Для экономии времени и бумаги То есть, э, те, кто Теперь подает о, Эти самые спа, всякие вы, За выписками, и справками Обращается через интернет У них пошлины на 50% Меньше Ну, чтобы Экономить время, бумагу И все остальное прочее То есть, это э, прорывные технологии Путин же говорил вам про прорывные технологии информационные вот они как в его понимании они вот такие Вы же понимаете вот понимание вот того дебила который его советник по информационным технологиям они вот такие то есть прикладные то есть не бумажку а через интернет получить какую то значит там козябру да, который можно потом показывать их артисты да, Мальцев уже не тот Мальцев уже не тот Конечно, не тот Так что Каждый гражданин России Получит единый индикатор Знаете, я вот Обратил внимание, прям даже задумался Это кто-то Адепт диалектики Причем диалектической логики Помните, на чем основан Закон тождества о Формальной логики А это «а». Да? А в чем разница с диалектической логикой? То есть закон тоже здесь, что там «рука» – это «рука». Да? А разница с диалектической логикой, что, как Маркс пишет, да? «а» – это «а», но не «а». Как это понять? «а» – это «а», но в то же время не «а». А Дело в том, что есть как бы, элемент пространственный, есть временной элемент, есть элемент изменения чего-то. И в человеке за 7 лет, говорят, не остается ни одного прежнего атома. То есть человек меняется полностью за 7 лет. Такой цикл человеческий. Так же и во всем остальном. Представляете, то есть происходят перемены. И поэтому вот какая-то... Какое-то А, да, оно уже в пространстве изменилось, потому что планета Земля летит, потому что вся Солнечная система летит, и все мы, и мы летим по галактике Млечный путь, который в свою очередь летит по Вселенной и так далее. И все меняется, то есть нет уже того места, нет уже того размера, потому что есть постоянное хабло, которое говорит о том, что Вселенная расширяется. Но никто не задумывался о том, что, может быть, и все остальное во Вселенной расширяется с такой же постоянной скоростью. Как мы можем, за счет чего мы можем заметить это расширение? Не за счет чего. Если все это расширяется, и в этом и заключается суть времени, мы это никак не зафиксируем. Мы вместе со всем этим расширяемся. Но это как раз и есть диалектика. Поэтому это, не тот с точки зрения диалектической логики. Вообще совсем не тот. Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году. Видите, они тоже боятся, что каждый гражданин России будет не тот, и поэтому каждому хотят идентификатор повесить. Да? То есть это будет и паспорт, и пенсионное, страховое удостоверение, и все вместе. И все долги его там будут И налоги и все такое прочее То есть это яйца, одним словом За которые государство хочет Держать человека, каждого Даже если он женского пола Или ребенок и так далее Или скопец да, Это все равно те яйца, за которые Они хотят удерживать ну, Нужно вначале э, Какие-то яйца За которые держать мы будем Государство, а потом уже оно может как-то влиять, как-то влиять на страну, на население и так далее. Прежде всего мы должны контролировать государство, а потом оно будет уже контролировать нас. Зюганов обратился к Путину С просьбой по поводу Мавзолея, ну о чем же еще просить Зюганова, ну представляете Лидер коммунистов Который говорит о Коммунизме да? Ну Если его партия Марксистско-ленинская, она о чем должна Говорить, о том что капитализм Нахрен О социалистической революции О, о Классах да? Идея классовой борьбы Куда Зюганов засунул в одно место да? Какому классу принадлежит сам Зюганов и его родственники Классу буржуазии Зюганов типичный буржуа Типичный политик буржуазного так сказать, характера Причем при... Путинской диктатуре, что самое противное, да, то есть такой вот фашистский режим, представьте, вот потрясающая ситуация, режим абсолютно фашистский. Во главе фюрер стоит Путин, фамилия. И тут есть такой коммунист Зюганов, который на самом деле представляет буржуазию и отстаивает интересы буржуазии, и все его действия связаны именно с действиями по отстаиванию Интересов буржуазии то есть Тех, у кого есть бабки Высшего, так сказать, класса А класс Тот, который Находится внизу И фактически является Люмпинизированным или люмпиным Он Зимданова не интересует Абсолютно И никакие действия которая должна осуществлять коммунистическая партия зюганов тоже не, не интересует он служит путину служит интересам путина служит интересам озерных и это очень противно и вот хочется что ну, че, зачем человек так в себе Уж окончательно портит диалог. Вот хочется, может быть, в конце у него, может быть, там, на заключительном этапе что-то сработает, чтобы себе некролог хоть почистить. Может, он выйдет скажет, Вова, козелы, гнида, там, то-то, то-то. Ну и многое другое. А может, и не скажет. Скорее всего, нет. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в КПРФ пришли новые силы которые четко заявят позиции свои. То есть мы на стороне трудящихся, мы на стороне класса трудящихся, мы на стороне народа, мы против этих уродов, которые грабят. Вот что нужно. Володин призвал развивать парламентаризм в России. Блять, ну уж как Володин развивает парламентаризм, это вообще. Я помню, при Аяцкове он все в Саратской области развивал парламентаризм. В результате в 1997 году не по списку губернатора в Думу прошел только один «Я». Благодаря развитию парламентаризма Володина в Саратской области Вся дума была, это список Аятского Только один я проскочил И Володин понимал, что это форшмак, такая фигня И фуршет по случаю избрания депутатов Он взял тост и предложил выпить за Мальцева Который прошел не по спискам Потому что были какие-то договоренности Я вообще охерел прям плюнул и оттуда ушел, взорвался от злости, потому что ну, это неподобающее поведение, просто неподобающее. Ну, проиграли, утритесь. Но ну, уже тогда они как бы, были. На стриме 97 год, обратите внимание, 97. -й. Еще говорят, были честные выборы? Нет, уже не был честных выборов. Я чудом прошел, потому что набрал 57% там, процентов голосов избирателей. То есть все тюрьма, все-все-все остальные, они проголосовали, естественно, не за меня. Вот такие дела, вот такой парламентаризм володинский. Это так же, как володинские выборы, володинский парламентаризм, выборы володинские и все остальное. То есть где, где 62,2% на 100 участках, один и тот же процент да, за партию власти, это володинские выборы. Энгельс не состоял в КПРФ, пишут, да, конечно, я думаю, Маркс Ленин тоже в КПРФ не состояли, Карл Липпник-то там не был, ну, многих других, да, Роза Люксембург, Клара Цеткин, кого там, я еще забыл, можете многих, ну и, да, Ленина, я вспомнил, Сталина тоже в КПРФ не было». Путин рассказал о том, что вот если сейчас со страховой медициной как-то поступить правильно, то будет полный хаос. То есть вот сейчас страховая медицина, поэтому в, вот так, так здорово, что вот есть а, те, кто 70% крадет денег медицинских. Это такая прелесть, и поэтому хаоса нет. Ну какого может быть хаоса, если все уперт? Вы представляете, у вас дом. В доме полно всяких вещей, да, бардак. И вдруг вы ушли, какие-то жулики, воры, ФСБшники пришли. Раз, у вас 70% всего унесли. Вы приходите, ну, вам очень легко расставить. Раз, все, порядок, нет хаоса. Вот с этой точки зрения, конечно, страховая медицина в России – это кайф полный. Раз, все, унесли, какой хаос когда нет ни нихера. 70, может, это я мало, это, может, я уж отстал от э, жизни, да. Пишет, Володин брови хмурит чересчур. Ну да, мы еще помним это, в 2000 году, когда на ночь глядя была программа, там был медведь такой, и вот мы сидим с товарищем в кафешке, разговариваем, и он начинает ржать, а я-то не вижу, он за, ржет не может». А я разворачиваюсь и вижу такую картину. Два телевизора стоят, а разные программы на одной на ночь глядя, и там медведь такой что-то рассказывает. А и медведь на фоне... Кремля, то есть из гостиницы России вещает, а на другом канале, рядом телевизор стоит, там Володин вещает, причем студия, я так понимаю, там этажом ниже просто, а тоже из гостиницы России, напротив Кремля, и так смешно было, один в один, вот эти брови там, все так, медведь очень мы смеялись тогда Солнышко пишет, нужна массовость, а лидеры не нужны, мы их насмотрелись, хватит, абсолютно верно, абсолютно верно, человек пишет, нужны люди, массы, какие нахрен лидеры, когда у нас есть лидер, информационное пространство, информационный мир, который всех объединяет, вырабатывает общую стратегию, вырабатывает общую тактику, как раз это то, что приведет нас в будущее. Путин поблагодарил россиян за понимание контрсанкций. Представляешь, вот он так выходит там с Песков говорит, бля, кидал, мое, бля, кошмар. Песков, как он обычно там делает, делает. <соценно> как, как в этом <соценно> крутое пике, да. И да, представляешь, другие бы нас давно уже съели, давно бы выше были, давно бы там из нас всю дурь выбили. А эти вот, их надо благодарить, я вас благодарю. Путин и Шойгу вручили награды членам русского географического общества. И когда Шойгу стал командиром этого географического общества, естественно, привел везде своих этих придурков слабоумных. Но Шойгу настолько э -э смешной человек, у которого даже перепутано... Отчество с фамилией в паспорте Перепутано общество, Отчество с фамилией Он возглавляет географическое общество Представляете То самое географическое общество Которое столпы науки российской Возглавляли Представляете И Вот там же Путин с Шойгу Но это не обоссаться а. И я помню когда первый только У меня даже статья есть э -э -э -э -э, Нерпа на нерести Она называется Да вот. Они там рассказывали в, в, в географическом Обществе, ну там показывают нерку А люди же дебильные Которых они набрали Говорят, это нерпа на нерести да? вот. Потом Про я там, у них главный персонаж был, черный песец Командорских островов. И я вот тогда понял, что он как раз вот к ним подкрадется незаметно, этот черный песец Командорских островов. И вот он крадется, крадется уже рядом, ну вот скорее бы уже, скорее бы. Потому что ну, это такое вот безобразие, представьте, географическое общество, возглавляемое Шойгу, Бля. Минобороны будет платить солдатам-срочникам повышенные оклады. Вова все готов делать, как э, его, так сказать, э, ну, наверное, фанат того, которому э, сбился. Наверное, тот, чьим фанатом он является, это, конечно, не Александр Сергеевич Пушкин. Помните, когда Андропу спросили, говорит, а у вас что Портрет Пушкина висит. Ну, тут вы же стихи пишете. Он говорит, да, я пишу стихи, но я фанат Пушкина не поэтому. Он первый сказал, души прекрасные порывы. Так вот, Андропов фанат Пушкина, да, вот Путин фанат Андропова. Что сделал первым Андропов, когда пришел к власти? Путин это не сделал, потому что власть ему дали, да, в руки ему упал, а сейчас он чуть было ее не потерял, эту власть. И он, он считает, что он пришел вот наконец сам. И то есть он начинает, грубо говоря, с чистого листа, как он сам для себя. Андроп поднял военнослужащим зарплату срочником. Я получал 3,80, как только пришел Андроп, я получил 7,80. Это большие деньги. А потом туда дальше, когда там классность начала меняться. там, Ну, погон у меня как после школы сержантского состава три лычки, так и я и уволился с сержантом. А классность менялась, да, до мастера я дослужился. И большие деньги я получал там, за 30 рублей я получал всех денег. То есть за классность, там, за то, за все там какие-то прям космические для советского периода. А при прежнем, конечно, 3,80 и все и. Не с места, что называется. Поэтому многие военные были Андропу сильно благодарны. И не только военные, но и полицейские. Путин берет это на вооружение. То есть, срочникам он обещает платить с января 2019 года 2000 рублей. Ну, не знаю, насколько сейчас это много или мало, 2000 рублей. Но, в общем, что-то платить будет. На инаугурацию Путина пригласили 5000 гостей. А -а -а. Мальцев не тот. Народ выбрал для революции лох. Пишет, лох выбрал народ. Ну, революцию по-другому не сделаешь, вы понимаете. А, что-то не так я... Не тот народ, не тот народ выбрал для революции лох. А да, не тот народ. Ну, может быть, не тот выбрал. Хотя другого нет, я же его с Марса не привезу. Представляете, я как-то вот все-таки сын этого народа. Поэтому никуда не денешься. На инаугурацию, да, Путин пригласили 5000 гостей. Ой, загуляют Путин. Инаугурация, шоу с салютами. Вот. И, наверное, этот повар Пригожин будет там прислуживать. На все руки мастер, там нефтью занимается. В Африке сейчас, чем только не будет заниматься, туда уже загнали частную военную компанию Пригожина в Африку, представляете. А еще вот в Сирии тоже нефть, частные военные компании, рестораны, блядь. Но я говорю, они на все руки мастера. Я всегда вот Статья «Нерпа на нерести», да, нет, или про Шойгу, она как-то писец Командорских островов Что-то такое Погуглить, посмотрите про Шойгу Статья, вот там я пишу как раз Что уникальные совершенно люди Вот что хочешь Можно их хоть им командовать Поставить, хоть полком командовать Они все могут, вот что хочешь Блять, ресторан Пожалуйста, частная военная компании пожалуйста, нефть добывать Пожалуйста, что нужно Наркотики возить, пожалуйста, то есть на все руки мастера, да, как дядя мой говорит, сиську, письку и кинжал он в одной руке держал. Бля. Россия может выйти из ЕСПЧ. Да Россия фактически вышла из ЕСПЧ э, тем, что игнорирует решение Европейского суда по правам человека. Все, Россия уже вышла. То есть, что значит игнорирование того, что записано в Конституции? Примат международного права в Конституции записан, собирает Конституционный суд с Зорькиным и со всей остальной шоблой. А я говорю, да это херня, то что в Конституции! Закон, вот он, Конституционный, а Конституция не конституционная. Так Зорькин решил. Ну, Путин его попросил так и решить. Группировку ВМФ в Сирии усилила. Внимание! Страшные дела. Плавучая мастерская из Балтики. Как, блядь, доплыла, не утонула Плавучая мастерская из Балтики Усилила группировку В Сирии, интересно Чем же группировка сильнее плавучей мастерской а, а сенсационный этот пароход Вот у с такой по Волге плавает, говно Откачивает, они бы вот тоже могли прислать Он бы тоже усилил Плавмагазин есть там В Саратове стоит, один в Чернобыле Погиб, а второй стоит в Саратове Плав в магазин могли бы тоже Отправить туда, тоже бы усилил Группировку, а что, почему нет-то Если они так вот усиляют группировку Плавучими мастерскими вот И ожесточенные бои идут на юге Дамаска, только не пойму, кто сражается, Путин в связи ИГИЛ победил, а кто же сражается, там Башарас, не дай бог, сам с собой сражается, или все-таки народ сражается с Башармасом, или все-таки народ не хочет, чтобы его победили, или народ устал от рабства. В ООН заявили о планах ИГИЛ спровоцировать поток беженцев из Африки в Европу. Но это план, я думаю, не ИГИЛ. Это, я думаю, план Путина. И недаром частная военная компания «Пригожина» образовалась в Африке именно для этих целей. Потому что очень нужно Путину создать кризис в Европе. Так. Ну, мне показывает время... Сейчас я тогда те новости прочитаю, без которых нельзя обойтись. да? Вот в Токио захотели новых проектов с Россией. Тут вот и премьер выступил, и все, и говорят, надеемся, что благодаря обмену, который происходит между нашими странами и так далее. Ну так они должны говорить, потому что новые проекты – это мосты на Сахалин. Это старые проекты. Это как отжать Сахалин? и Курилы. Путин им помогает в этом. Ну, для начала они Курилы, конечно, я думаю, отожгут. Хотя, может быть, они умные люди. Я бы на их месте сделал мост на Сахалин, а не на Курилы. Курилы рядом. Они никуда не денутся. Рано или поздно они отвалятся. Я бы сделал мост на Сахалин. И все. И Северная и Южная Кореи договорились больше не воевать. Вот Главная сегодняшняя новость. Да, действительно, встретился Ким Чин Ин, встретился, значит, с этим Мун Чжи Ином. Подписали они Пхан Мун Чжомскую декларацию. Надеюсь, выучим мы это скоро, потому что это исторический... Документ И все, вот говорят, воевать не будем Объединяться будем И там прикалывались Они много, потому что Ким Чен Ын перешел на южнокорейскую территорию И говорит, во, я в Южной Корее Как здорово А Мун Чжи Ин сказал А когда же я в северную подругу? Говорит, да легко, пойдем сейчас Привел его туда Они были очень друг другом довольны Ким Чен Ин сказал, что воевать не будет Никогда все, все, все силы в экономику Будут объединяться и так далее То есть Ким Чен Ин оказался Тем политиком реально Который переиграл всех, то есть, он всех пугал, всех ставил раком. Теперь блин, к нему все подвалили и сказали, что нужно. Ну, он назвал свои условия, и видно, настолько они были приемлемы для Америки и Южной Кореи, что все очень хорошо. Представляете, сейчас им дадут новые технологии при том народе, который там сидит в запертии. То есть, это будет развитие, я не знаю, взрывообразное. То есть сейчас миллиардов 100 Трамп подкинет, южные корейцы подкинут свои технологии. развития будет колоссально, будет взрывное. То есть почему опасно было объединять Южную и Северную Корею? Понятно, что э, э, такая разница гораздо больше, чем между Восточной и Западной Германией. Но даже при той небольшой разнице, но ну, не такой значительной, да, э, до сих пор, последствия этого ощущаются. А это был вообще очень неприятный момент. Вот решили вот таким образом обойти, представлять. Очень хорошо. Вот провели мы Исследование такое, но ну я правильно говорил, что нужно еще а, было как-то вот а, третий пункт ввести, пунктов всего два, выйдете ли вы 5 мая на всероссийскую акцию за право быть гражданином России, да, 58, нет, 42 процента, ну что удивительно, проголосовало очень мало людей то есть всегда, когда я вывешиваю в Твиттере голосовалку, там ну, за такое время 9 тысяч голосует, да? а сейчас проголосовал 445 человек, а 9-10 тысяч за это время обычно голосует. И если там был «может быть» там или еще что-то, то, наверное, основная масса именно так и сказала. Так вот, Марк Гальперин тут э, тоже сообщает, что в воскресенье 29 апреля в Сахаровском центре в 19.00 круглый стол, заблокированная Россия. Приходите. 29 апреля Сахаровский стол, э, Сахаровский центр, круглый стол, в 19.00. Все, приходите. Э, значит, э, такие вот новости. И... Да, что-то мне еще. Вот, судья Мацконян Мартирася, осудивший Никола Пашиняна на 7 лет за организацию протестов акций в 2008 году, вывез семью за границу. То есть убежал судья. Убежал. У нас тоже масса судей, но я могу сказать, что, ребята, вы никуда не убежите. Абсолютно. Вы что думаете, если, так сказать, тем, кто протестует, не дают убежища, вам что ли дадут убежище? Вы миллиарды украли? У вас нет миллиардов. Вам никакого убежища точно не дадут. Мы вас по-любому вытащим. Даже если вам дадут убежища, я вам обещаю, что мы вас вытащим за рога. Так что бойтесь. Просто бойтесь. Потому что те, кто совершил Преступление против народа Эти преступления не имеют Срока давности Они обязательно за это ответят Самым строжайшим образом ответят Публично ответят Страшно ответят, поверьте Вот и Да, вот мне пишут В тяжелом состоянии нашего соратника В Латвии забрала скорая Да, будем надеяться Что он выживет Такие вот дела. Я напоминаю, что нашему соратнику, я не буду называть фамилию, Латвия. Латвия, страна, которая сделала революцию, отделилась от, от Советского Союза, да? отказала в убежище на том основании, что он хотел свергнуть режим Путина. А это является преступлением, в том числе и на территории Латвии. Можете себе представить какой пиздец, а? Латвия, которая сейчас ходит под домокловым мечом путинским. Не сегодня, не завтра туда танки поедут путинские. И отказывают тем, кто борется с Путиным. Так что я еще раз прошу латышей, вмешайтесь, разберитесь с теми суками, кто это делает. Это явно люди, которые работают на путинский режим. Явно, которые получают от Путина деньги. Явно, это шныри путинские. Вот такие дела. И... Вот президент Германии раскритиковал существующее в обществе восхищение диктатурой, которая, по его мнению, существует не только в России и в Китае. И он объяснил, чем опасны популисты в интернете. Да это не популизм, как он не понимает. Вот президент Германии, к сожалению, не понимает, не видит будущего. Популизм сейчас единственный верный путь, он точно не ведет к диктатуре, он ведет к прямому народовластию, заигрывание с народом, да? Ну правильно, почему? Потому что народ сейчас реально может сказать то, что ему нужно. Раньше он не мог этого сделать. Как он скажет? Народ это народ, его много. А сейчас народ это чисто математическое число неважно какой, со скольки знаками квинтиллион это, да, или сто, для машины это не имеет никакого значения так что бороться с диктатурой, уважаемый президент Германии, можно только при помощи полной открытости при помощи народовластия, при помощи новых технологий вот странные вот эти люди которые сейчас стоят в развитых странах у власти они хотят капитализма с его законами, да и в то же время хотят демократии. С ее справедливостью. Да? Так не бывает. У них нет выбора вообще никакого. У них если они будут топить дальше за свой капитализм. вот В том виде в котором они его видят. Они везде получат диктатуру. Есть два варианта. диктатуры и народовластие. Все. Я попробую. Сейчас. Да. Алло. Да. Да. Да. Да. Че, можно вас в эфир вывести? Или, или, но и. Без видео. Да, понятно, б... да. без видео. Да. Не, ну понятно, но если вы там какие-то вещи не хотите говорить, не говорите, тогда сейчас я э, включу тогда громкую связь. Хорошо. Да, вот наши соратники на связи. Расскажите тогда, что там случилось в Латвии. Ну, сегодня соратников э, пришел отказ то есть ему отказано в предоставлении убежища хотя его обвиняют в экстремизме был допрос фсб его обрисовали довольно сильно и в общем-то применяли к нему силу но к сожалению уже не смог э, зафиксировать вот эти побои ну кто у нас фсбшные побои фиксирует и в интернете и статьи и все прочее то есть отказано ему было ну, чисто фиктивно вот и парень не выдержал, хотя, в общем-то, мы сегодня думаю, разговаривали с ним и сказали, что надо судиться, надо добиваться своего. Он не выдержал, напился каких-то таблеток. В общем, увезли его сейчас на скорой в тяжелом состоянии. Мы пытаемся его найти, пока у нас не получается. Ну, нам сказали, куда его увезли, но в то отделение он не выступал. Сейчас звони в центральное, чтобы узнать, в каком отделении он. Пока мы его найти не можем. Но как найдем, конечно, мы пойдем, посмотрим и поддержим его. Ну, я... Прошу вас все время будь, будьте на связи и привлекайте там внимание общественности в Латвии, это очень важно, потому что видите, что происходит. Происходят совершенно страшные вещи, то есть противников Путина по всему миру. Просто уничтожают Просто уничтожают и, и там в Англии В Англии вот С Скрипалем с этим Ну слава богу Они там как-то Начали это расследовать Противодействовать Путинцам А представьте себе ситуацию Ну вот был бы где-то в той же Латвии да, Какой-то Скрипаль жил Но ну, отравился бы И никто бы не пострадал больше Даже никто бы и внимания не обратил ну, умер и умер, и хрен с ним. Вот так многие сейчас рассуждают. Это совершенно ужасно. Это... Но, да. Ну, это удивительно, потому что здесь на самом деле, ну, в России, вернее, ага. идет такая массовая пропаганда, что здесь национализм, что здесь русских прессуют. Что здесь довольно сильно страдают от пропаганды путинской. И вот это очень странно, что они так относятся к врагам Путина, к людям, которые хотят добрососедства, хотят интегрироваться в Европу, хотят нормальных отношений. Они живут на границе с Нордером. Латвия, я имею в виду. Это буферная зона. И они вот это понимают, это удивительно, конечно. Ну, Путин очень много украл денег, и этими деньгами он, как раковый опухоль, делится бесконечное количество раз. Ну что, для нас секрет, что некоторые лидеры даже получают от него чемоданы денег. Для нас секрет, что он купил Олимпиаду, чемпионат мира и так далее. И многие другие вещи он покупает за наши деньги, он слишком много их украл. Так что, в общем-то, я понимаю, что и на более низком уровне КГБшники заносят бабки и подкуп. Это основной их инструмент. Они могут подкупить любого чиновника. И нужно обратиться, с, я думаю, к общественности, к тем латышам, которые любят свою родину и хотят ее защитить, чтобы они выяснили, кто же эти люди, которые так поступили с нашим товарищем. Почему они так сделали? Может быть, они просто идиоты, да? Или там как-то они несерьезно относятся э, к каким-то вещам. Ну, тогда они не должны на этом месте работать. А может быть, они преступники? Может быть, они шпионы? Может, они получают деньги от Путина? Я, вот во втором, я уверен, скорее. Ну, мы, конечно, будем этот вопрос. У нас есть соратники, которые помогут нам перевести статью на латышский язык. И пойдем в общественную организацию, и, конечно, будем подниматься этот вопрос и раскрывать эту информацию. Потому что это все очень странно. И хочу сказать, вот буквально на днях в средствах массовой информации в Латвии появилась статья о том, что латышские банки отчитались о том, что у них нет тайных счетов дочек Путина. То есть у них был запрос по поводу его дочерей, что они здесь имели свои тайные счета в банках. Ну, наверное, если поступила такая информация, она же ниоткуда не берется из воздуха. Они отчитались о том, что их здесь нет. Пишут, куда Дали Грибу Скати, смотрят. Дали Грибу Скати президент Литвы. Слава Богу, в Литве такой херни, по крайней мере, еще не было. Но я надеюсь, и не будет. Никогда, потому что там более жесткие позиции. А вот Латвия что-то как-то подкачала, мягко говоря. Ну мы будем тормошить все общественные организации. Завтра, если нас пустят, пойдем проведаем нашего соратника. Если он был в сознании, потому что его забрали в тяжелом сознании, пена изо рта. Он из сознания не был, когда его забирали. Если он будет завтра в нормальном состоянии, значит мы его проведаем. И, конечно, будем обращаться в различные организации, будем писать статьи. Ну хорошо, я прошу помощи у всех наших сторонников латышей, помогайте, это очень важно, это случилось на вашей земле, и очень важно, чтобы пошла волна соответствующая. Если сейчас мы это съедим и промолчим, то завтра такое может быть уже с вами, <laughs> то есть завтра вам скажут, что Путин законный, у вас в том числе его власть законна. Да, никогда не забывайте, что Гитлер везде был тоже законный. Ну, с точки зрения гитлеровских законов. Да, спасибо, что вы нам да. позвонили, большое спасибо, но ну, держите в курсе дела, помогайте, и я думаю, что... Сейчас вот мы прочитаем донаты. Я сказал уже, что все, что соберем сегодня, все отправим в поддержку, в помощь нашему соратнику. Пока имя мы его не называем, но я думаю, что в любом случае назовем. Просто есть сейчас некие опасения у нас. Спасибо. Хорошо, числа. Спасибо. До, До свидания. Так. Сейчас прочитаем донаты. Так. Сергей Талдом, спасибо. Афина, Новороссийск, вслух не читать. Спасибо, Александр Белоусенко. Слава, привет из Сиэтла. Регулярно смотрю сатирический антипутинский литовский канал Андрюса содержитесь там. Не пора бы перевести рубли в еврики. на вашем донате. Вы же теряете на этом деньги. Ну, не знаю. Может быть. Не знаю. Посоветуемся. Я даже вообще об этом не думал. Вот это... Есть вещи, о которых я не думаю. Я с деньгами очень как-то это не дружен я как то с деньгами да евгений привет латышам спасибо жень кот верный Мариночка. слава добрый вечер денежка надела задолбала московская вата вылезшая из саново под путинского матраса, атрофия, мозг полнейшая, выбрали все жизнь, помойка, магазин, холодильник, телевизор, поликлиника, кладбище, и нашему будущему тоже уготовили такую жизнь, сопротивляемся, это наше будущее, это наше будущее, 5 мая, бой. Да, спасибо. Алексей, на благое дело, на ваше усмотрение, спасибо пойдут эти деньги туда нашим товарищу Женя Гришин. Слава, около трех лет назад вы говорили о фильмах, где зритель сам выбирает сюжетную линию. Студия Фокс разрабатывает интерактивный фильм «Выбери себе приключения». Ну, Жень, спасибо, сказал. Видите, три года назад мы об этом говорили. Студия Фокс, ей всего три года понадобилось. Некоторые вещи, которые мы придумывали и говорили о которых на них под гораздо большее время очень очень вы порадовали спасибо и это не значит ни в коем случае сейчас решать что в студии там 20 -й век фокс дослушает да, мальцева нет просто ну так у людей работают мозги, понимаете? То есть я уверен, что Маркони и э, я этот э, Попов вместе изобрели радио. Один там, другой сям, и они друг друга даже и не знали, понимаете? Просто одновременно приходит огромное количество умных мыслей. Наталья, на ваше усмотрение для борьбы с путинской шоблой, спасибо. Датьяна Кувшинка копеечку надела, спасибо. Красноярск. Вячеслав, зачитайте, пожалуйста, мой донат. Акция 5 числа в Красноярске пройдет на Красной площади в час дня. Митинг не согласован. Возможно, будут винтить. Очень важно будет не отдавать людей. Навальновский того же мнения. Зовите как можно больше людей. Вместе мы победим. Спасибо, Красноярск. Так... Денис Крымск. Добрый вечер. Вячеслав, на усмотрение, есть ли у вас люди, которые могли бы делать видео нарезки эфира для WhatsApp, Telegram? с вашим особо ярким мочилом. Сейчас люди очень много обмениваются видео в мессенджерах. Это, возможно, прибавило вам популярность среди телевизора головой ваты. Спасибо. Да, Денис, очень хорошо, и поэтому я сразу спрашиваю, если такие люди есть, пишите нам на почту, те, кто готов резать и такие вещи. Очень, очень хорошая мысль, спасибо большое. Прошу, значит, вот те, кто может это делать, с нами связаться. Причем, я говорю, у нас вот есть сейчас ряд переводчиков, можно это переводить на иностранные языки, но если этих переводчиков будет больше, значит, будет больше и таких кусочков. Так что переводчики и те, кто может монтировать и резать, пожалуйста, нам пишите. Мария Вячеслав, лидер оппозиции, обвиняет Навальному нежелание объединяться и в том, что он выводит людей 5.05, не скординируя свои действия с ними. Удальцов согласовал свою акцию что и 05. Почему нельзя просто поддержать Навального? Ваше мнение. Как всему? Ну, потому что они пытаются мериться с Навальным определенными вещами. А зачем Навальному это нужно? У него есть свой путь. Он найдет этим путем. Он уже прошел это, переживал, съел, и, и уже это из него вылетело. Вот это координационный совет оппозиции. Зачем ему теперь это говно жрать? Навальный сам по себе мальчик. И если кто-то хочет... Бороться с Путиным Можно поддержать Навального Можно не поддерживать И бороться с, э, Своим путем идти Но почему для того чтобы Кому-то бороться с Путиным Обязательно нужен Навальный Вот это я, я борюсь сам по себе Каждый катит эту бочку Не нужно каждый А вот мы не боремся с Путиным Потому что Навальный нас не поддерживает Да вы это заслужите Чтобы он вас поддержал Борцы Хреново, Серега, город Бор. Спасибо, Сергей. Олег, здравия, соратники! Срочная новость. Трамп отказался от любых военных посягатель в сторону России. Боюсь, что после армии станет недееспособна, так как, увидев надувные танки, ракеты и роботов с палкой в жопе, перетокнут от смех, собирается на поклон, а то вдруг отрак. Ну, хорошо. бег у меня исчез ютуб придется маленький вклад носить в наш дел хотя бы при помощи доната спасибо а как исчез ютуб Асламбек, выходите через VPN это очень плохо, если так начали давить. Но в любом случае, каждый, кто нас смотрит, имейте в виду, в любой момент может быть отключение. Я-то в любом случае буду здесь. Но вы сможете ли зайти? Вы можете зайти через VPN. И все. Я могу на Твиттере разместить всякие варианты, которые там, ссылки, которые можно скачать. В Телеграме давайте я размещу в группе Тоже. Надо это пометить. Пометить в Телеграме и в Твиттере. Как скачать. Чтобы у Навального есть это. А, да. Вот. И Игорь. Скоро, наверное, ты, Вячеслав Мальцев, приедешь в Москву. Мне 57 лет по возрасту. лучше снат... А, это вчера мы уже говорили. Спасибо большое. Спасибо, что вы нас поддерживает. Сейчас посмотрю, может быть, еще кто-то что-то написал, того, что очень важно собрать на помощь нашему товарищу, который сейчас находится в тяжелом состоянии, еще неизвестно в какой больнице в Латвии. Да здравствует революция, удалось ему державе, верной дорогой идем ватники недовольный недовольны Пу. Очень хорошо. Это БН-61. Спасибо большое. Я, если будут какие-то новости, выйду в субботу. В воскресенье, вероятнее всего, вечером мы выйдем, расскажем о политзаключенных, расскажем о тех событиях, которые сейчас происходят в, с протестом в России. То есть у нас будет прямой эфир с Россией, мост. Постараемся, чтобы это не рухнуло. Если вдруг рухнет, ну что ж, извините. Потому что то, то Россия. Спасибо большое. Так что в 21 час воскресенье я жду вас. В 21 я буду в эфире. И не только я. Спасибо. До свидания.